Знаете ли вы о том, что когда вы молчите, вы позволяете другим людям управлять самим собой? Меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю помогать свое предназначение по почерку. Каждый раз, когда мы молчим, мы безвольно даем согласие на те вещи, которые хочет сделать другой человек, либо просит нас. Мы можем не соглашаться внутренне, мы можем противиться этим вещам, но тем не менее мы безвольно соглашаемся. И каждый раз мы думаем о том, что ну, должен же человек проявить хоть каплю совести, должен же он хоть как-то понять, что мне это неудобно, мне это сложно, у меня есть, допустим, своя работа, своя личная жизнь или свои дела. но тем не менее, ожидая от другого человека, что он наконец-таки это поймет, мы безвольно даем свое согласие на его действия, на его какие-то цели. Допустим, позволяя обслуживать себя некачественно в магазине, мы безвольно даем на это согласие. Позволяя манипулировать собой в отношениях с молодым человеком или с девушкой, мы безвольно даем на это согласие. Позволяя нам хамить, либо как-то оскорблять нас, мы опять-таки даем на это согласие. Задумайтесь сейчас, хотите ли вы так, или все-таки есть шанс что-то исправить. Поймите одну простую вещь, что люди не умеют читать мысли. И до тех пор, пока вы не, с... не донесете, пока вы не скажете, что это вам неприятно, это как-то задевает ваши интересы, самооценку и так далее, они этого не поймут. Не обязательно грубить и хамить, можно просто вежливо сказать «нет» ты знаешь, я сегодня не смогу, ты знаешь, у меня есть другие дела. Либо а, выбрать какие-то другие а, варианты, допустим, на выбор. Ты знаешь, я вот тебе помогу, а, но ты сделаешь мне это. А, либо я могу посоветовать тебе человека, который может также тебе помочь. Вариантов, а, как видите, намного больше. Вы можете придумать и свои варианты. Как правило, то, что я заметила в почерках людей, которые чаще всего дают безмолвное согласие, он более медленный, он более законтролированный, у него обрезаны продолжение слов, то есть буква как бы заканчивается вниз. Движение становится более размеренным, либо совсем статичным. Поэтому я желаю вам работы над вашим почерком, я желаю работы над вашим предназначением и, конечно же, над своим собственным «я». Будьте счастливы! Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео вашим друзьям, оно может быть также полезно и интересно.